Ребята, всем привет. Отпишитесь, пожалуйста, слышно меня и видно ли в чат, пожалуйста. Плюс, отлично, отлично. Видно, слышно, самое главное. Супер, отлично. Друзья, давайте знакомиться. Меня зовут Коплоу Мария. Я руковожу детскими образовательными проектами уже много лет в том числе программы «Детский форсайт», и сегодня я проведу для вас одну из наших встреч, трека «Технолидеры будущего» в рамках онлайн-смены в Артеке. А, собственно, уверяю вас, что абсолютно любому человеку будет это интересно, несмотря на, возможно, изначально грозное название «Технологическое предпринимательство» и «Гуманитарий» дойдет для себя что-то новое, и будущий предприниматель, и человек, которому интересны технологии и предпринимательства в целом. Собственно, я думаю, что нужно начать. Видите, тема нашей встречи – введение в технологическое предпринимательство. И хочу сказать для начала одну простую вещь. Технологическое предпринимательство – это действительно особенный вид деятельности особенный вид предпринимательства, который достоин не только одной встречи в рамках нашего с вами разговора, нескольких циклов встречи, даже отдельного обучения. И, друзья, переходя к следующему слайду, мы увидим, собственно, название вот этого нашего понятия ⁇ технологическое предпринимательство ⁇ Напишите, пожалуйста, в чат, как вы считаете, что это такое? Можно не полное определение, какие-то... Возможно, фразы, которые у вас ассоциируются с технологическим предпринимательством. Давайте сверим наши ожидания и, собственно, реальность. Вижу, пишите. И, собственно, да, технологическое предпринимательство. Что это такое? Можно прям активно писать. Очень интересно вообще, какое у вас представление о нашей сегодняшней с вами встрече. Это предпринимательство, связанное с технологиями. Логично, в целом, да, примерно так. А, собственно, да, часто говорят про то, что это что-то техническое, наверное, что-то нужно изобретать, а, что-то а, наподобие предпринимательства, но не совсем. А, все верно, вы все правы. И, собственно, сейчас я расскажу вам, чем же отличается технологическое предпринимательство от предпринимательства, так сказать, обычного. А, собственно, что нужно для того, чтобы запустить свой бизнес? Вот обычный стандартный бизнес. Ну, во-первых, нужен, конечно же, предприниматель с идеей, и нужны ресурсы для реализации этой идеи. Ну, предположим, я хочу создать, открыть свой ресторан, кафе, кофейню, магазин, все что угодно абсолютно. Мне для этого нужны... ну Подразумеваю, если ресторан, то, наверное, деньги. Я, собственно, получаю эти деньги, откуда-то их беру и открываю свой бизнес. Естественно, это могут быть не только деньги. В целом мы назовем это сейчас ресурсы, потому что это могут быть партнеры, волонтеры, площадки и так далее. Я думаю, что вы это понимаете прекрасно. Ну, вот, собственно, два составляющих – предприниматель и ресурсы. И... Разбирая отличие технологического предпринимательства в этой цепочке, у нас появляется третье звено, которое вы видите сейчас на слайде. Новый продукт, новая технология. Действительно, в рамках реализации технологического, технологического, прошу прощения, бизнеса появляется новый продукты, новые технологии. Без этого технологическое предпринимательство не существует. Это такой основополагающий фактор, который каждый из вас сейчас должен запомнить. Технологическое предпринимательство равно абсолютно новый продукт и новая технология. Согласитесь, это уже как, как минимум звучит интересно. И, собственно, расскажу вам чуть подробнее о ключевых отличительных чертах технологического предпринимателя. А На самом деле они практически полностью разнятся с предпринимательством обычным. И вот почему. Первый такой пункт вы видите на слайде сейчас. Скорость выхода продукта на рынок – основа конкуренции. Сокращение затрат не является приоритетом бизнеса. Я сейчас расшифрую вам абсолютно точно простыми словами, что же это значит. Анатолий Борисович Чубайс, думаю, всем вам известный отчасти, на своей конференции, посвященной технологическому предпринимательству, несколько лет назад приводил на этот счет... Очень интересные примеры о том, как бывший президент компании Microsoft выпустил на одной из международных конференций программу сокращения расходов, что, в принципе, как я думаю, каждый из вас понимает, абсолютно нормальная для любого бизнеса вещь, потому что расходы нужно сокращать, естественно. И, собственно, на президента компании куча критики полетела абсолютно и спрашивается, почему? Что в этом такого? Если у вас есть какие-то мысли, можете писать в чат, но я сейчас параллельно прокомментирую. Дело в том, что вот этой вот программой снижения своих расходов и сдержек стало понятно, что компания Microsoft поменяла свои приоритеты. И теперь их приоритет стал не инновационный бизнес, как было раньше, новый продукт, новая услуга, о которой мы с вами говорили, а, собственно, снижение затрат и, соответственно, массовое производство. И, собственно, вот эта самая главная особенность технологического инновационного бизнеса потерялась сразу после того, как вышла вот эта вот программа. Это первый пример. Что касается скорости выхода продукта на рынок, тут тоже очень интересный пример приводился. Около 10 лет назад существовал стартап, который, собственно, разрабатывал, придумывал такой небольшой аппарат, который по факту служил дополнительным источником энергии для наших с вами смартфонов, телефонов, там, Apple продукции, Android и так далее, абсолютно любых. Ну, по сути, это всем нам известный Power PowerBand, который мы сейчас с собой носим вместе в рюкзаке, в портфеле, в сумке, на работу, в школу и так далее. И, собственно, пока вот этот вот технологический стартап выходил на рынок, а пока приходил... Абсолютно множество этапов сертификации тоже абсолютно нормальный. В том числе, кстати говоря, соглашение с Международной авиационной корпорацией, которая разрешала вот эти вот пауэрбэнки использовать в самолетах, чтобы вы понимали. Пока вот это все долго шло. Собственно, продукты массового производства, наши с вами пауэрбэнки, прокачались до такого уровня, что стали более энергоемкими. Мы можем теперь заряжать свой телефон в несколько раз больше и чаще. И, собственно, пока продукт выходил на рынок, он просто потерял смысл. Именно поэтому скорость выхода продукта технологического предпринимателя на рынок это 100% основа конкуренции. Без этого никак. Следующий очень интересный момент – предложение порождает спрос. Друзья, думаю, что каждый из вас на уроке общества знания, на уроке экономики, возможно, если у кого-то есть экономика, слышал, что, собственно, спрос порождает предложение. Это такая аксиома, без которой никуда. Здесь мы снова переворачиваем все вверх дном и, собственно, приведу пример технологический предприниматель действительно создает продукты, о которых еще не знает потребитель. Думаю, что, согласитесь со мной, можно просто задуматься, кто из нас там, буквально 10 лет назад, больше, наверное, да, больше, задумывался о том, что нам просто жизненно необходимо иметь а, сенсорный телефон, ну, там, из разряда а, поскролить пальцем по экрану, масштабировать, собственно, картинки. Кто из нас задумывался об этом? Никто. Ну, даже, вот пишет, 10 лет назад не задумывался. Я думаю, что и больше, большее количество лет никто не задумывался. А задумывался кто? Конечно же, всем известный нам Стив Джобс, который создал продукт, на которого еще абсолютно точно не было целевой аудитории и потребителя. Он создал продукт, на который уже в дальнейшем, собственно, образовался вот этот спрос. И... Он выпустил, собственно, первую первые продукцию Apple, и мы с вами, естественно, пользуемся ею уже несколько десятилетий лет, точнее, будем еще очень-очень долго ее использовать, хотя когда-то, задумайтесь, действительно, человек создал то, чего раньше никогда не было, и никто не знал, что это действительно, ну, практически, согласитесь, жизненно необходимо. А, и третий момент – основная мотивация предпринимателя создание нового. Доход не является главной мотивацией. Вы спросите, собственно, как этот доход для предпринимателя не является главной мотивацией. Ну, по сути, это практически, наверное, абсурдно. Но действительно, многие эксперты считают, что для технологического предпринимателя доход не является главной мотивацией. Тоже объясню на примере. Возьмем классиков. Думаю, что... Все, кто слушает меня, по крайней мере, слышал, а может быть, и подробно изучал биографию всем известного Илона Маска, который был основателем компании PayPal. И, собственно, деньги, вырученные из компании, он вложил в развитие компании Tesla и SpaceX, которую мы сейчас с вами все знаем. И здесь, собственно, вопрос. Получается, что не... Продукт служит мотивацией для дохода. Ну, то есть я открыла ресторан, и я хочу с него заработать деньги. А наоборот, деньги служат мотивацией для создания нового новой, нового продукта, новые услуги, новые технологии и так далее. На самом деле, вот можно просто задуматься об этих трех фактах и кажется, господи, это просто действительно особенный вид деятельности, который полностью переворачивать те устои, аксиомы, которые у нас есть в понимании обычного предпринимателя и предпринимательства. Собственно, напишите, пожалуйста, в чат, понятно ли это. Мне кажется, что это очень интересно и на самом деле занимательно, даже для тех, кто раньше не, знаком с, не был знаком с технологическим предпринимательством. Жду ваших комментариев, а пока расскажу, что же мы будем дальше с вами делать. Я считаю, что любая теория должна быть прикреплена практикой, иначе это не очень интересно. Поэтому сейчас я расскажу вам про примеры высокотехнологичного бизнеса, причем российского, то есть вот действительно тех стартапов, которыми мы можем, которыми мы можем гордиться, наша страна может гордиться, и технологическое предпринимательство в нашей стране в целом. А после этого я предлагаю перейти нам с вами в викторину, такую небольшую игру. И мы с вами вместе проверим, собственно, что мы уже на данный момент знаем о технологическом предпринимательстве. И я уверяю вас, даже если вы сегодня первый раз слышите это понятие, какие-то вопросы точно будут верными, а если нет, то уйдете с багажом знаний и эмоций. Собственно, примеры высокотехнологического бизнеса, как я вам и обещала. Сейчас, секундочку. Если, ребят, если вы сегодня не запомните фамилии, которые указаны на этом слайде, то запомните хотя бы название компании, фотографии основателей, потому что это на самом деле грандиозная, как мне кажется, вообще инновация, которая была и есть в нашей стране. Это компания Axial, которая занимается производством одностенных углеродных нанотрубок. Сейчас, возможно, гуманитарий все-таки нажмет на крестик выхода из экрана, однако попрошу вас этого не делать. Я сейчас как сама, собственно, гуманитарий расскажу вам простым языком, что же это такое и чем занимается компания Xiao. Вы видите на картинке вот такие три круга, и это очень похоже на такую паутину, согласитесь, есть что-то такое схожее. И, собственно, это и есть эти нанотрубки, которые, внимание, легче воды, сто раз. Представляете, в 100 раз легче воды. И, собственно, вот эти нанотрубки при взаимодействии с абсолютно любым материалом, будь то бетон, не знаю, пластик, алюминий, керамика, фарфор и так далее, абсолютно любой материал полностью меняют свои свойства. Эластичность, прочность, срок службы. И чтобы вы понимали, насколько вообще это грандиозная вещь, Запомнили вот эти вот тоненькие, условно, паутинки, нанотрубки. Будем учиться с вами правильно это называть. Здесь на слайде указаны примеры. Собственно, представьте себе, что к материалу, который вот здесь указаны на слайде, алюминий, пластик батареи, бетон, литионовые батареи, прошу прощения, добавляется 0,1 или даже меньше, иногда сотая вот этой вот нанотрубки. И... После вот этого маленького количества вещества алюминий увеличивает свою про прочность в два раза. А, собственно, литий-ионовые батареи увеличивают свой срок службы в три раза. И прочность бетона, как вы видите, практически в два раза больше. Это на самом деле грандиозная история, потому что, чтобы вы понимали, компания «Аксиал» Первая выпустила подобного рода производство на а, промышленный уровень а, и в том числе сократила расходы на производство углеродных нанотрубок в 75 раз. Представляете, в 75. Этого не делал до этого никто абсолютно. И в таких масштабах, конечно, это грандиозно. Более того, а, расскажу вам, что компания Axial является является первой компанией-стартапом-единорогом стартапа стартапом -единорогом в России. Если кто-то знает, что такое единорог, пишите, а если нет, то я вам расскажу об этом в викторине. Думаю, что каждому будет интересно. И тут вопрос. Интересно, какие профессии у собственника компании Axial? Я точно знаю, что три из них являются предпринимателями, а только один физик, ну, чтобы вы тоже понимали вот эту вот градацию. То есть технологическое предпринимательство – это действительно смесь всего, в том числе вот это отличный пример. И второй пример, который тоже вам сегодня расскажу, это компания «Экзоатлет». Екатерина Березий – основатель компании «Экзоатлет» и, собственно, слоган компании «Дорогу осилит идущий». Что это такое? Компания занимается разработкой и производством медицинских экзоскелетов. Собственно, созданием новых эффективных методик медицинской и социальной реабилитации пациентов а с различными абсолютно травмами спинного мозга, перенесенного инсульта, ДЦП и так далее. Что это такое? Вы видите, что это такой аппарат, похожий на робота отчасти. Он, по сути, если простыми словами говорить, он помогает человеку с нарушением двигательной системы, аппарата, вставать, ходить, садиться без посторонней помощи. Это уникальная разработка, и, собственно, с 2003 года компания существует. Екатерина Березина изначально закончила МГУ и, собственно, шла абсолютно стандартный своей вот, путь карьеры, знаете, когда человек выпускается из университета. Она работала в дизайн-студии Артемия Лебедева и так далее, и, собственно, однажды вот начала заниматься этим. И за время существования компании сейчас больше, чем в 40 клиниках, можно использовать продукцию компании Exatlet и методики компании. А, собственно, по примерам, на этом у меня все. Их, конечно же, намного больше. Российских, понятное дело, сейчас, наверное, меньше, чем мировых. Однако не стоит забывать, что степень их вообще важности на рынке, вот, вот такая, как вы сейчас услышали. А, смотрите, ребята, сейчас я предлагаю вам перейти в викторину. А, кто еще с нами, ставьте плюс, и если есть какие-то вопросы, тоже обязательно задавайте. Я сейчас прямо на связи и отвечу на все, пока мы загружаем с вами викторину. А, собственно, пока можно готовить свои мобильные телефоны или компьютеры, наоборот, если а, вы если вы, собственно, сидите с телефона. И сейчас мы с вами начинаем, друзья. Если вы готовы, то нужно сделать следующее. Нужно зайти на сайт kahoot.it и ввести вот этот вот пин-код 7819370. 7, 8, 1, 9, 3, 70. Ой, друзья, немножечко не то видно сейчас, секунду. Заходим пока что на сайт kahut.it. Так, еще разочек сейчас прочитаю ваши вопросы. Кахут спасибо большое, Владимир. Да, это он. Пока можно заходить в него. Я открываю викторину, чтобы вы видели ее на экране. И вот сейчас должно быть отлично видно. Да, кахут. Я выделила вам пин-код, который нужно будет ввести: 6819370. Эти предприниматели на рынке России работают или не только? Друзья, сейчас, кстати, в викторине будет ответ на этот вопрос. Я могу на него ответить сейчас, но думаю, что будет в вопросах намного интереснее и увлекательнее. Ребят, заходите на kahoot.it, прям попрошу вас подключать. Можно подключать друзей, если кто-то рядом. Это правда будет интересно. Супер, у нас уже 4-5. Угу. Давайте еще буквально минуточку подождем. И, друзья, я вам скажу, что мы сегодня с вами показательные, потому что запись этого вебинара будет выложена в группе. И, соответственно, все увидят, как мы с вами играли, что мы знаем, смогут сами отвечать на вопросы, поэтому это действительно достаточно интересно будет даже в записи посмотреть. Собственно, 8 игроков у нас уже вместе. Давайте еще чуть-чуть, буквально подождем. Если есть какие-то вопросы, задавайте обязательно. Kahoot IT 6819370. Друзья, нас с вами здесь... Как минимум больше, поэтому подключайтесь. Думаю, что никто не останется равнодушным. Супер, 11 игроков. Я думаю, что мы сейчас практически с вами буквально секундочку и начнем. Если у кого-то есть сложности с подключением, говорите. Я помогу с радостью, потому что это на самом деле все просто и легко. Угу. Я предлагаю на самом деле начинать. Если что, смотрите, правила такие. Вы будете видеть вопросы и, соответственно, будете на них отвечать. Вопросы вы будете видеть на экране, на экране, вот где вы сейчас смотрите трансляцию, а на телефоне или на компьютере, где вы зашли в какой-то IT, у вас будут варианты ответов. Вы обязательно на них нажимайте в зависимости от цвета, все поймете, обещаю. И, соответственно, чем быстрее и правильнее вы ответите, тем больше баллов вы заработаете. И я думаю, что нам нужно поехать. 14 а, игроков... И мы, конечно же, готовы с вами. Друзья, первый вопрос. Какое название раньше носила компания Tesla? Tesla Lotus, Tesla Motors, Tesla или Musk Motors? Три ответа уже есть, четыре, пять. Поехали дальше. Сколько, сколько еще? Семь. Кто-то еще не ответил. Друзья, Подключайтесь. Отлично. Все, большинство проголосовали за Tesla Motors, и это неправильный ответ. Ой, прошу прощения, это правильный ответ. Я посмотрела не туда, и мне показалось, что вы, собственно, ответили по-другому. Tesla Motors действительно в 2003 году была создана компания Tesla Motors, которая занималась разработкой электромобилей, которую мы сейчас все с вами знаем. И, собственно, компания названа в честь известного электротехника и физика известнейшего – это, конечно же, Никола Тесла. И следующий вопрос, друзья. Мы видим с вами турнирную таблицу. Я боюсь прочитать, как это называется, но называется вот так. Второй вопрос. Кто же является основателем компании Tesla Motors? Итак, ответы. Илон Маск, Эйн Райт, Мартин Эберхарт и Марк Тарпенинг или а, Джеффри Брайан Штробель? 7, 8, 9 ответов. Поехали, друзья, вас больше. 11, 12, класс, почти все ответили. И... и правильный ответ, друзья, нет, не Илон Мацк. Это большое заблуждение, на самом деле. Основателями компании Tesla Motors являются Мартин Эберхард и Марк Тарпенек. Несмотря на это, многие, в том числе даже сотрудники компании Tesla, считают, Илона Маска, Эйн Райта и Джеффри Брайан Штробеля, основателями компании в том числе. И поехали дальше. Посмотрим с вами турнирную таблицу. Карина выбилась в... на второе место пока что. Поехали. И третий вопрос, друзья. Какой российский стартап впервые в мире стал единорогом? Компания Axial, производство нанотрубок. Компания Exoatlet, производство экзоскелетов. Байкал Electronics, производство микропроцессоров, или Inversion Fiber производство оптоволоконных узлов. Ждем ваши ответы. Кто-то еще не проголосовал, успевайте. Аксиал. Правильно, друзья, несмотря на то, что слушали вроде как примеры, все же мнения разделились. А если кто-то знает, что такое единорог, можно написать в комментарии, либо же свериться с моим ответом. На самом деле компания Единорог, это, по сути, частная компания, стартап, который выходит на прибыль больше 1 миллиарда долларов. Внимание, 1 миллиарда долларов. И, собственно, Axial является этой компанией-единорогом, первой в мире российской. Вот такая вот вещь интересная. Мне кажется, факт прям точно стоит того, чтобы его запомнить как минимум. Друзья, посмотрим на таблицу. Анастасия у нас выбралась в лидер и обогнала нашего практически главного лидера. Смотрим дальше. Четвертый вопрос. Где находится головной офис компании Axial? Люден Ландж, Люксембург, Москва, Новосибирск или же Гонконг? И практически все уже дали свой ответ. И верно, кстати говоря, многие большинство проголосовало верно. Это Люксембург, а несмотря на то, что компания Axial, вот, кстати говоря, ответ на этот вопрос, базируется в том числе, у них есть офисы и в Соединенных Штатах Америки, и в России, и в Индии, и в Азии и так далее, но главной офис находится в Люксембурге. И смотрим на турнирную таблицу Владимир. Внимание, выходят в лидеры. Эксперт в области технологии. Как вы думаете, сколько Биллу Гейтсу придется работать для того, чтобы купить новый Феррари за 150 тысяч долларов? Друзья, 10 минут, 1 час, 2 недели или 1 месяц. Прошу прощения. 7, 8, 9 голосов, и практически все проголосовали. Давайте узнаем правильный ответ. И действительно, практически все правы. 10 минут, потому что, если можете представить себе, Билл Гейтс в одну секунду зарабатывает 250 долларов. Соответственно, за 10 минут он может купить новый Феррари. Вполне себе возможно. И поехали Дальше. Владимир все еще у нас на первом месте. Анастасия его догоняет. Артем тоже очень близко. Поехали. Практически половина пройдена. Какой ланч является самым популярным среди сотрудников компании Microsoft? Пончики, бургеры, пицца или же, возможно, никто не отменял осетинские пироги? Смотрю, что практически все уже дали ответ. Друзья, если смотрите нас в записи, тоже обязательно отвечайте. Мне кажется, что интересно себя проверить. Итак, пицца, все верно. Дело в том, что, естественно, как и в любой корпоративной культуре крупных компаний, в компании Microsoft естественно, друг друга, точнее, своих сотрудников угощают различными вкусняшками. Но пицца является самой-самой любимой. И посмотрим. Анастасия все-таки выходит вперед. Артем на втором месте, и Владимир замыкает тройку, друзья. Седьмой вопрос. Какие животные обитают на местности компании Microsoft? Кролики, козы, кошки или же собаки? Как вы думаете, кого бы вы хотели видеть в своем будущем офисе? Мне кажется, козы – это прекрасно. Кролики, козы, кошки или собаки? Друзья, жду ответов. Еще не все проголосовали. Вижу две секунды, одна. Поехали. Кролики. Кролики. Ну, кстати, мнения практически разделились, все поровну проголосовали. Кролики действительно являются таким вот символом практически компании Microsoft. Все началось с одного из праздников – Пасхи. Вы знаете, что кролик является символом Пасхи на Западной Европе, в США в том числе. И, собственно, завезли на территорию компании несколько кроликов, и за время они настолько сильно размножились, что сейчас, представляете, не только в офисе компании Microsoft, но и в офисе соседних компаний, в том числе и дают кролики. Мне кажется, это прекрасно. Посмотрим. Анастасия, безусловный лидер, но, кстати говоря, Владимир догоняет. Артем замыкает нашу тройку по-прежнему. Друзья, осталось немножко, какая компания в 2016 году начала осуществлять доставку с помощью дронов. Google, Amazon, DHL, uh, JD.com. Какой же ответ верный, как вы думаете? Вообще, на самом деле, мне кажется, что это очень удобно. Представляете, запустил дрон, и пам, и письмо у тебя. Uh, да, действительно, друзья, только один человек uh, ответил верно. Google, Amazon, Google был на первом месте. Нет, ответ неверный. Компания DHL... А, собственно была первой в 2016 году она осуществила первую внимание коммерческую очень важно доставку с помощью дронов итак Анастасия на первом месте Владимир и Артем по-прежнему но золото их догоняет поехали дальше а в какой компании используется роботизированная система которую самостоятельно публикует прогнозы землетрясений и, собственно, видите варианты ответа. Как думаете, что же это за компания такая? Жду ваших ответов. Угу. Практически все. Все. Четыре секунды, три, две. Одна, определяемся. Пам. И, ну слушайте, многие знали ответ, либо же просто угадали. Это действительно компания Los Angeles Times она действительно публикует свои самостоятельно прогнозы землетрясений. Это роботизированная система. И тройка у нас по-прежнему такая же, даже и четверка, и пятерка, поэтому поехали дальше. А компания ОХО запринтетовала бесвкусную, но съедобную обертку для жидкостей. Из чего она сделана, друзья? Экологически чистые материалы, биоразлагаемые микро гофрокартон, семена различных растений или же экстракт морских водорослей. Как вы думаете, что же это такое? Угу, все дали ответ. И слушайте, практически единогласно, да, это экстракт морских водорослей. Дело в том, что основатели компании задумались, что сделать для того, чтобы не выкидывать Собственно, бутылку вот, никуда абсолютно пластиковую нужно, ее съесть, друзья. И разработали вот такой вот из экстракта морских водорослей такую обертку, оболочку для жидкости. Выглядит, как кружочек на фотографии вы видели. Очень интересно. Угу, тройка такая же, пятерка чуть-чуть изменилась. И следующий вопрос. Дорогу осилит идущий. Девиз «Какой компании?» Лаптроника, Экзатлет, GE Healthcare или поток Интер. Здесь, я думаю, что должно быть единогласно. Я очень надеюсь, что предыдущий материал мы тоже с вами усвоили. И 2, 1, 0. Да, ура! Единогласно, друзья! Это компания Экзатлет, конечно же, думаю, что все ее запомнили. Владимир вырвался вперед. Что послужило толчком для запуска идеи компании «Экзоатлет»? Я вам этого пока не рассказывала. Аварийно-спасательный скелет для МЧС, микропроцессор на базе Intel, а скелет из кабинета биологии московской школы или спортивный костюм для тренировки по легкой атлетике. Как думаете, друзья? Что же это такое? Все практически дали ответ. Супер! И да... Не все оказались, дали правильный ответ, но это действительно аварийно-спасательный скелет для МЧС. А дело в том, что в начале своей карьеры Екатерина Березья, о которой мы с вами говорили, вместе со своей командой получила заказ государственным финансированием от МЧС на разработку вот такого вот аварийно-спасательного скелета. Но через некоторое время, по-моему, год или два, а, собственно, руководство МЧС поменялось, и, соответственно, эта разработка оказалась уже не нужна, и финансирование проект не получил. Что было сейчас с экзатлет? мы все с вами помним. Тройка поменялась, друзья. Владимир, Слава и Настя. Анастасия у нас на третьем месте. Друзья, поехали дальше. последний вопрос. Нанотехнологии явления конца 20 века. Как вы думаете, правда или ложь? Здесь должно быть быстренько. Угу, есть время еще подумать, правда или ложь. Мне прям интересно узнать ваши ответы. Ага. 4, 3, 2, 1, 0. Итак, слушайте, практически разделилась, и это неправда на самом деле. Дело в том, что нанотехнологии назвали нанотехнологиями в конце 20 века. Но, естественно, люди с древности этим занимались, и а, даже в древнем Вавилоне, когда, собственно, люди а, изготавливали цветное стекло, они использовали а, наночастицы золота, и, конечно же, об этом не знали. А, поменялась немножечко настройка. Дарья, Владимир, Анастасия, последний вопрос решающий. супер легкий. <laughs> Нанотехнологии присутствуют везде. Как вы думаете, правда это... Или ложь. Угу. Правда или ложь? на технологии везде. Вот как это везде? Вот, вот тут или здесь? Где? Как это везде? Что это такое? Что такое везде? <правда>, Правда или ложь? Правда, друзья, конечно же. Действительно, в каждой клетке, абсолютно в каждой клетке не существует, а значит, вокруг нас. Вокруг, в воздухе, здесь, там... Так далее. И, собственно, на этой ноте а, мы подведем итоги. Третье место у нас занял Владимир. А, второе – Анастасия. И первое, и первое место торжественно – Дарья. А, Дарья заняла первое место. Друзья, а возвращаясь, собственно, к нашему с вами разговору, вот с этой вот прекрасной таблицы победителей – я хочу сказать вам одну вещь. Действительно, она технологии везде. Технологическое предпринимательство, как вы уже согласились со мной, думаю, все это очень интересно и, по крайней мере, необычно, особенная такая деятельность, особенное предпринимательство. Поэтому я от всей души желаю вам огромной удачи. Будем рады видеть вас в нашем сообществе «Технолидеры будущего». И, собственно, надеюсь, что как минимум вы сегодня ушли в хорошем настроении с нашей с вами встречи и, как максимум, с огромным багажом каких-то новых знаний и эмоций. Спасибо вам огромное. Если у вас есть какие-то вопросы, можете написать в чат или отпишитесь, как вам сегодняшняя встреча. Буду очень рада почитать. Спасибо вам огромное. Классно, спасибо, здорово. Я очень рада. Спасибо вам тоже огромное. Всем до новых встреч.